Я думаю, что главное высыпаться, неважно в каком режиме. Потому что если ты не выспался и соображаешь плохо, то все остальное тоже из рук валится. Отсутствие режима всегда быть готовым приехать на объект, посмотреть, что там происходит. Главное, я вам скажу, не переедать. Не переедать, высыпаться, чтобы голова работала. Любить свое дело. Поэтому режим дня, он неограниченный. Думаешь об этом и утром, и днем, и ночью, да постоянно об этом думаешь, поэтому режим дня ресторатора – это вся его жизнь, это забота о ресторане, забота о своем бизнесе, о своем ребенке. Ой, это образ жизни? Вот знаете, тут такой любимый вопрос. Я хочу открыть бар. Сколько у меня будет это занимать времени? Это будет занимать всю вашу жизнь? Потому что даже если ты не находишься на своем проекте, то ты все время находишься в телефонных разговорах, ты все время что-то смотришь, мониторишь, ты все время отвечаешь на миллион групп, которые у тебя в телефоне. Ну, если вы еще обратите внимание, ну, наверное, сейчас это у многих людей, но у всех у всех ресторанных сотрудников, кто работает в сфере ресторанной, у них всегда будет на сайленте телефон. Потому что если ты включишь, это будет такой... Одно есть правило. Начинать день надо не спеша. С утра нельзя спешить. Потому что в спешке великие дела не делаются. В спешке нельзя заниматься творчеством и искусством. Поэтому жить надо так, размеренно и вальяжно. Вот, вот режим дня правильный. По-разному. Каждый человек должен балансировать между личной жизнью, семьей и бизнесом. И если баланс соблюден, то тогда он счастлив. А если он счастлив, значит он будет более эффективен. Ну, мне необходимо всегда какое-то время на самостоятельную работу в тишине в отсутствии любых э, отвлекающих факторов. Я его нахожусь спра. Я стою достаточно рано, И с 7 до 9 практически всегда посвящаю время самостоятельной работе. Режим дня, ну, с точки зрения режима дня, неважно, опять же, это ресторатор или не ресторатор, режим дня, в моем понимании, любого человека, который хочет добиться какого-то успеха, это 24 часа в сутки, работать без остановки и быть всегда э, на связи, держа руку на пульсе любых процессов. Все остальные варианты, мне кажется, рано или поздно э, приводят к преждевременной пенсии. Есть Наш как выдадим. Да. Наш день начинается с собрания в ресторанах. То есть, э, если сегодня, то он начался за полчаса до открытия ресторана с командой. Все команды ресторана, где мы обсуждаем ежедневно обсуждаем фидбэк от наших гостей ну, от, от по, фидбэк по работе вообще. и ну, вообще это не рабочий день, это жизнь. Это жизнь. Для нас это жизнь, мы не воспринимаем это как рабочий день начался. В общем, мы закончится. на работе ездим. Мы этим живем. Мы этим живем. Только так. Служение мусс не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво.